Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала Меня зовут Олег Макаров. Со мной сегодня Лука, Луко, Луки, Лакала, Килакакакл. Кила, кила, кила, кила, кила. и, а, а, и Аполлон Мината, Номикадзе, Альмир Мината, Номикадзе, Мината, Номината, ха ха где то я отопшу тебе! Получи! И сегодня мы будем играть... Ой! со всеми забытую рубрику Скайблок Желание на небесном острове что то типа такого Люди, вы помните, что такое Скайблок? То, что этой штуки триллиард Конечно Блин, жалко не Лаки Блок Ну, не Лаки Скайблок видел сундук Если вы хотите приложение, то ставите лайки, подписывайтесь на канал Наберём Сколько лайков набрать, чтобы вышло приложение? А, сундук, я видел. Олег, Олег, думаешь мы тебя не Олег, думаешь мы тебя не столкнем? Олег? Люди, сколько нужно, сколько нужно просмотров, чтобы... Много, много. Просто земля. Напомню вам про землю. Земля это самое святое, что может быть здесь. Так что просто так не ломать ее. А еще напомню, что, ли, что вот это. Я видел сундук, а его... поэтому я его достал. Так, если я буду. Так, <связывая> я понял, я понял, как до него добрался, там какой-то сундук мы нашли. -то я доберусь же. до это него первый. Между прочим. Я-то <связывая> я его открыл, я его. <связывая> о, Олег, он, он, он не открывается, о... ты про что? -то... Олег да, говорил, Олег. Олег несколько минут назад... Так я, а -а -а! я, я влог-то подобрал. Где он? Смотри, как надо. Гучи флипфла. Там какая-то голова. <свистак> я видел <свистак> какую-то голову. Или не голову. А я, а я увидел, как Манон меня подставил в серии кости. <свистак> я что-то видел там. Я, я, я сейчас открываю, я открываю, я открываю. Там... Я нашла алмазную кирку, ребята. А тростник, она с тобой? Она тростник. с тобой? Да, она со мной. Всё. Там тростник. Там тростник. Там алмазная кирка. А мне у меня нужен тростник. Мне нужен тростник. Мне нужен тростник. Так. Я тут самая аккуратная, поэтому я иду. Дайте мне собрать тростник. Тут нету тростника, что самаря, я... я тут вот самый аккуратный, поэтому я пошёл. Нет, я самый аккуратный. Я упал, господи. Я тут падаю. Я, я не могу. сейчас найду. Я сейчас открою. Почему у меня на сундук не тыкнулось? Так же, Олег. Поступим по-умному. Рядом сундук, сундук. Ой, я ничего не нанесу. Так, ну ладно, Олег, пока там пускай выживает. Олег, чем то умным, умным занимается? я видит. Короче, мы построили по умному, мы так и пошли. Я нашел сундук. Поздравляю, Смотри, люди. Тут вода и ведро, и Смотри. как я понимаю, киркава полона. Кто сможет сделать бесконечный источник? А я не умею. Рубите, пока дерево, так. а я пока расширю платформу. Люди, подождите, я, я кажусь гением от Бога. Мне сейчас надо как-то управить. Я видел, я видел, лестницу. Я, я видел. ее поставил как Я раз. видел лестницу. А, вопрос, раз. а зачем вы, дел, а вы делаете, люди? Я видел лестницу. Люди, я достал, Оху я видела, достал. Что? Я видел, ты что? Все, что? Ли, я, все, я достал, я спускаюсь вниз и, и иду к вам. Что-то, да... давай, покажи. Делом у нас была показывай. вот такая Этого. я хочу быть башкой. На, где тогда? Далее у нас... Далее у нас была пластинка. Ой, а я знаю, а я знаю, какую девушку. Цвятая, я тоже знаю. Рисованные руды, костные, два обсидиан, пластинка, цвета шерсть и саженец березы. О, давайте купим! У тебя мои Кто мне делать бесконечный источник этого? А я не умею. Я не умею. Если я додумался это... сделать лестницу, это не значит, что я умею делать с генератор. Люди, рубите дерево, рубите дерево, рубите дерево. Я, по-моему, его съел. Или я, по-моему, его съел. Кого? Нет, я его не до конца съел. Смотри, какая. Кто-то это... туда не сломал. А, Кто-то упал в дурку. В дырку. А я думал, в дурку. Смотри, Смотри какая голова. Нам... Да. О, люди так. Как... Да. Нет, нам надо туда. Ты дурак, ты потерял. Я не хотел там Нам надо идти туда. Нам надо туда взгляд кобры. Если подотреть. Взгляд кобры. Я вижу там дым какой-то, люди. Я вижу там. Я тоже его вижу. Аполлон, Аполлон, Аполлон из лука. Происхождение членков на два. У меня, у меня и так два. глава стоит. Мы так. его видим. Угу. Вот значит, он там значит... внизу. А... А... Я не вижу с... люди. Я хотела сказать, что тут есть другие острова. Не а, по... значит, можно туда строиться, да? Туда можно строиться. Нет. Но, пока... но пока у нас нет с вами бесконечного источника камня, я не знаю, как вы собрались. Аполлон, я тебе сейчас казню. Ладно, как нет, мы тебе берем его? Земля дорогая, нет. Да вы куда жите? Вы что не понимаете? Вы ничего, Господи. А ты что-то понимаешь? Я, да. я Я на трудах без остановки писал два урока подряд. Но это не значит, что ты не остановишься. Я все понимаю. Понимаешь, я не понимаю? Да я, смотри, какой я умный. Да, Та -та Какая-то черная хрень. Ну, Ой, все выпали. О, первый саженец дуба выпал, люди. А я не выпал. Ха -ха -ха. А я О, Симон. Люди, кто правильно а умеет это? делать? Я тут немного делаю бесконечный источник, но они два балбеса сейчас получат по башке за что за, за все хорошее так у меня, у меня же есть священная палка от само, самого самого этого антоня ты антоня вообще я как? должен я должен насколько тебя убить у тебя нету палочки священной понимаешь это сейчас сделай за тебя дерево получи у меня есть это ты, Да просто! Смотрим. Так, это один блок. будет идм и два блока. Два блока. Почему здесь три получается? Ладно, давай поможем Олегу. Я ничего не понимаю в этом. Так. Ну смотри, Олег что-то. Смотри, он не у меня есть сундук, в Люди, может, если упасть, может там еще сундук будет. А, -а, -а! моего не я Люди, я блок земли подобрал, пока падал вниз за ним. Молодец. Молодец. Смотрите, а где... это у нас. <гас> Олег, ты куда упал? <гас> Ладно, ну, давай я, я... <связь> о, о, Давай я должен зацепиться, зацепиться. Нет, не зацеплюсь. <связь> что, не Мы через полгода. Я вернулся, наконец-то я доделал этот биск... Как давно я в скобок не играл. По идее оно должно работать. Но это лишь только идеи. <связь> Все, <связь> ура! Ура! Добываем, <связь> добываем, добываем, добываем, добываем. Мастинка, кто-нибудь там кирку подберите. Аполлон, я бы тебя сейчас убил. Я бы тебя тоже бы сейчас убил. Да я бы... В лаву... Я специально в лаву не целился. Вы на меня еще не орете. Помогите. Это понятно. Я пошел падать. Короче, люди, развивайтесь. Аполлон, так, мне нужно... Как мне развиваться? У меня даже предметов тут дерево вообще полгода растет тут опалка палка есть, не ври а у нас же есть вкусный так, Лука Лука или Аполло, кто-нибудь идите копайте люди, копайте идите не, я, я копал Павло, лесу копать камень сгорает да ты сделаешь, чтобы не сгорал да капли сделаешь, чтобы не сгорал люди, я сейчас буду песком строиться в гель, просто гейлии. Аполлон, я сейчас тебя забаню. Забаню. Ты меня уронил, первое, второе, песок не так важен. Зачем он нам вообще вопрос? Тростник курит сторонки, да? На чём я тебе, на, на чём по-своему, по-твоему? На земле. Кого? Конечно же. Тростник растёт. Тростник мне. нам нужен. Тростник. Ничего не понял, но было интересно. Нам нужен тростник. Тростник. Тростник Олега. Ну, Песок! Ну, песок! Ну, пусать. песок! Ну, у ну, нас пес... ну, другой остров с песком есть. Пока, ну, пока, пока мы до него доберемся, мы могли... Ну, лука, луки, лука, лука, копает же. Где-то где мой камень! Не бей меня, я тебя совсем не пойму. я тебе ты гиркой по лице сейчас устучу. у меня уже... И на этом начало. конец нет с первой серии. Всем удачи, всем пока-пока. А, девственники, ставь лайк, подпишись, подпишись на канал, чтобы не пропускать следующий ролик. Всем пока.